Добрый день всем. Меня зовут Акрум Любовь Николаевна. Я пластический хирург Международного центра ОН Клиник. И сегодня я приглашаю вас прожить наш один операционный день. А история у нас такова. Пациентка обратилась с жалобами на избыточный объем в области живота, недостаточно выраженную талию на складки в области спины, что ограничивало ее в плане одежды, а также доставляло эстетическое неудовольствие. Поэтому, в соответствии с этими жалобами, мы рекомендуем проводить операцию и липосакцию. А сейчас я приглашаю вас переместиться в нашу операционную... Наша операция завершена. По плану удалено порядка 4 литров аспирата. Пациентка хорошо себя чувствует и переведена в палату. Ну а мы желаем скорейшей реабилитации.